хэй ребят всем привет с вами говорю даниэль и со мной наташа вот мы идем делать задание охот... охотники за головами правильно да наташ правильно да правильно а все пойдем а, все, пойдем вот я играю на gtx 1650 видеокарта а, 5 11 поколения вот. Блин, а кстати, я вот, я вот не понял, почему я не могу это взять? Может быть какой-то баг? Или нет, Иташ? Бывает тут такое? Да возможно, возможно. Давай охотники за головами, типа, самое какое-то мощное задание возьмем. <связь> вот. Такой у меня крутой мистер. А тут наши красавицы. Ну что, легендарного был брать? Да, да, да, конечно. Да, да, да, да, да, да. Мы же с тобой не про что это... непростые штучки. Простые штучки. Это... <свистые> <свистые> Правильно? <свистые> ага. Вот. Блин, жаль, никто не видел, как мы, никто не видел как мы бухаем тут. <свистые> ну покажем, сейчас выполним. <свистые> Можно и побухать. Это я да. там в баре красоту да. навела. Да? О. Да? да. Я не против посмотреть. Так, ну смотри какая-то какая-то карамела кукол, куколка Монтес. а Это самое легендарное. Это легендарная Да, да, да. да. А, ну что пойдем давай. Да, да. Ну, чё, пойдём, ну вот какой-то юконский пиник, две звезды сложенные. Пойдем. Так, читаю. Японский ник. Николай Бородин по прозвищу Японский. 50 лет. Русский охотник. Прибыл с Аляски, где выписано несколько ордеров на его арест. Последний раз его видели. У Разыскивается за убийство нескольких человек. Бла-бла-бла. Подозревается. Награда будет выпущена тому, кто доставит его живым перенос Короче, он... Ой, там какие-то еще гризли у него в клетке. Там какие-то животные будут опасные. Ну давай туда сходим. А гризли это Грисли медведь, это... правильно? Да-да. Да-да-да-да-да. давай пойдем. У меня зажигающие патроны есть для медведей. Ты взяла задание, да? Ага. где вообще игра что можешь сказать людям которые не играли эту игру вот ты посоветовал бы поиграть или нет если да тогда почему конечно посоветовал ну аналогов к этому с этим вообще нет я так считаю и в ближайшие годы не предвидится на игра настолько проработана, это здесь механик даже без пвп здесь Достаточно активности. Не, ну конечно, когда ты собак, да. собаки. Это эпичный тип такой. Русские! Русские! Николай <с> Бородин! Вот так вот! Нормально. Вот, Это он? Обычно маршал, это Я Come on! Так, э, смотри, э, наш цель его убить, да? Ну, желательно, конечно, живем взять. Ага, хорошо, ага, хорошо. Ну, сейчас там доберемся, посмотрим. Да-да-да. Я тут, наверное, возьму один дробовик для этого были патроны а, есть патроны да ладно у меня почти все патроны закончились, блин. что-то такое ну, наверное, потому что ты их потракал конечно, да Так, как ты думаешь, тут стоит дробовик взять, или нет? Да возьми, я думаю. И снайперскую винтовку, для мощ мощности. И, не, давай луком, давай стелс. Попробуем. М? Давай, сейчас лук возьму. Блин, жаль, что ночь. Был бы день, вообще был бы супер так, кто-то есть. Так, да. одного снял. Давай ты слева, я справа зайду. Блин, не заметили уже, все. Остался закончился. И <свот> где ты уйдешь? Почему я тебя не вижу? Очень слабая не, не, не это очень слабое. наташ, Наташ, ты тут? Да, да, да. Что ты делаешь сейчас? Блин, ну он мне тут показывает, а что там? Собаки кусаются? А, нет. Это Don't кто? Shoot. Не стреляй. Твой друг. You, huh? Хочешь его huh? спасти, да? Hey, да, please, да please, прошу. Заложник, заложник. А, ага. Она мне пофиг, знаешь, заложник. О, давай, давай, давай. Убили? Убили, да. Давай, э, лучше бы не убили бы, а? Реально. Больше бы деньги, наверное, дали бы за это, или нет? Давай, возьми эту мразь, пойдем, Я, его, эту мразь, я его на лошадь посуну. Да да, да, да, да, да, да, да. Я да, тебе да. прокрываю, давай. Давай. Дощи, дощи, дощи, дощи, дощи. Пойдем. Пойдем. Где ты? Да че я тут? Вот тупой лошадь. Ненавижу этот лошадь. Она сдохла что ли? Ааа, она сдохла, блин. Она сдохла. Тупая псина просто. Как у меня лошадь сдох? А, он сейчас чужой лошадь возьму какой-то. лошадь вот так ребят игра себе ведет сейчас э, окончание я вам покажу настройки в при каких -то... меня убили убили меня блин меня Милли, убили иду, иду к тебе иду, иду. у нас ноль жизни еще раз умрем все Иду, иду, иду, иду, этаж. Не высовывайся, подожди, не лезь. Иду, иду, иду, иду, иду, иду. Давай, садись, поехали. Садись. Блин, лошадь очень слабый. Этот лошадь. Ну да, ее можно загнать, куда потихоньку поедем. Догоняй. Это не мы лошадь. Мы его убили. Я поняла. Блин, хорошо, что Ольгу не взяла. Да Ольга бы выжила. Не знаю. У нее хп много, я тебе говорю. Такой медленный. Да, мы уже приехали. А, ну все, давай. А, ну все давай. Ну ты догоняй. Тут У -у -у. можно потусоваться. Тут, У -у -у. Короче, чем позже дашь преступника, тем больше награда. Там за каждые три минуты награда начисляется больше и больше. Да. Я уже на месте, кстати. Mm -hmm. Я, я месте, кстати. Я тебя вижу. Все, иди гуляй, гуляй лошадь, пока. Она, возможно, раненная была лошадь. Может быть. Да, она, она упала у <звы> <в> меня один <звы> раз. Все, да? А сколько нам за это дали, интересно? Наверное, где-то 3, да? Не знаю, что-то сомневаюсь. Так это же легендарное задание. Помнишь, один раз нам дали 300? 300 нет, 360? И сколько там? Что бы там выполнили? Не могу вспомнить. Я тоже не помню. А, помнишь белый медведь, который сел в нашу жертву? А, да-да. Вот 52 да, доллара вот. дали. Сколько? Сколько? Да 52. ладно. 52. Да ладно. Орились. Так мало. Ладно, ребят, я сейчас вам покажу настройки, при каких настройках я сейчас играю. Вы видели, как игра себя ведет, самое главное. Сейчас вот настройки. Тут смотрите, я играю на Full HD текстурка ультра. Анализированная фи фильтрация 4. И вот так. Ну, где-то средне-высокие средне ультра. Что-то такое. Ну все, кстати, можно попрощаться, да? Этаж? Вот. Так что все, давайте, ребят. Что Всем все, пока, давайте, ребят. Пока. Удачи.